Доброе утро, коллеги! С вами саков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пар индексов на предстоящий день. Четверг, 19 апреля. И начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция восходящая общая сохраняется, цели роста остаются прежние Это движение в область максимальной значений конца марта, отметка 1.24.77. Ну а с точки зрения вчерашнего дня мы не увидели обновление локальных максимумов, поэтому пока видим небольшую остановку в целях с точки зрения тренда и более похожую на, на текущий момент торговлю в боковике. Важный среднесрочный уровень находится на отметке 1.2301, он пока там же и остается, поэтому пока мы торгуемся выше данного значения, основное направление остается восходящим, даже если в том случае у нас формируется боковик, то покупки пока мы торгуемся выше данной линии все равно будут в приоритете. По паре британский фунт, американский доллар, вчера мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 6-16 апреля на уровне 42.29, пробили данный уровень, закрепились за ним. И теперь мы можем ожидать в рамках часового таймфрейма также продолжение коррекции в область 1.4148 и после преодоления данного уровня вероятность снижения до 1.3979. На старшем таймфрейме основное направление остается восходящим, поэтому возврат уже к покупкам, то есть завершение той коррекции, которая сейчас образовалась, будет а, в приоритете для возобновления покупок. А по паре американский доллар канадский доллар вчера мы смогли пробить максимальное значение, которое было зафиксировано 17 апреля, закрепились за этим уровнем, ниже минимального значения не ушли, что в свою очередь подтверждает на текущем момент сохранение восходящего движения, которое у нас сформировалось вчера. А цели роста по данному импульсу – это движение в область 1.2829, максимальные значения, которые были а, зафиксированы в начале апреля, ну и далее по направлению 1.2953. А ближайший разворотный уровень на текущий момент остается на минимальной значениях 17 апреля, это отметка 1.2523. Поэтому, если говорить о входе на покупку, то стоп имеет смысл пока располагать именно за этим уровнем. А далее, пара американский доллар, японская иена, ну боковое движение, которое у нас сформируется уже несколько Недель здесь сохраняется, основное направление идет а, все-таки в сторону покупок, поэтому лучше искать ситуации для присоединения в buy, чем в sell на текущий момент, а, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 106, 64. Цели роста это движение на 107, 78 и 108, 54 а, соответственно. А далее, австралийский доллар, американский доллар. Вчера мы видели а, снижение а, ниже минимумов, которые были зафиксированы 17 апреля, но не прошли более важный уровень, который мы отмечали ранее на отметке 77.37. Пока мы держимся выше данной области поддержки от Основное направление остается восходящее по данному инструменту. Хотя мы также видим формирование боковика. Не может пока австралийц уйти выше максимума, которые были зафиксированы 13 апреля, а в прошлую пятницу. Поэтому на текущий момент мы видим такую формату. Соответственно, покупки будут также оставаться в приоритете до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 7737. Но ну, на текущий момент это актуально заходить только с коррекции либо уже после пробития максимум 7810. По паре евро-фунт вчера мы также видели импульсное движение, закрепились выше максимума 17 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас приводит также в фазу роста. Цели – это уход выше уровня 87.39, далее движение по направлению 87.87. 87. Ну а ближайший разворотный уровень пока располагается на минимальных значениях 17 апреля, это отметка 86.18. А золото вчера уходит выше максимума, который был зафиксирован 16 апреля, что в рамках часового таймфрейма подтверждает сохранение восходящей тенденции. Цели роста это движение в область 1365 долларов за тройскую унцию, ну а ближайший разворотный уровень уже можем несколько скорректировать на отметку 1337. По нефтемарке Brent, как мы обещали ранее, тенденция восходящая у нас сохраняется. Ближайшие цели рост это движение в область 75.41, а ближайший разворотный уровень все также находится на отметке 71 доллар за баррель нефти нефтемарки Brent. Пока торгуемся выше данного уровня, покупки остаются в приоритете. А по индексу DAX тенденция восходящая также сохраняется, хотя вчера мы видели довольно-таки небольшую волатильность по данному инструменту, но тем не менее, рост пока в приоритете. По крайней мере, до Тех пор пока мы торгуемся до уровня 12543, 12 минимальное значение которое было зафиксировано вчера цели роста движение на 12918 а по биткоину на текущий момент также покупки остаются в приоритете цели роста это уход выше уровня 8400 долларов за один биткоин и движение по направлению на 9300